Здравствуйте, я Олеся Лешенкова, И в этом видео я продолжаю разговор о детях задержка психического развития. Это дети ЗПР. Ну вот и сейчас я расскажу немножко о том, как дети адаптируются среди сверстников. Если, допустим, дети попадают в норму, то к ним прикрепляются дети, которые имеют, например, какое-то заключение: 7, 1, 7, 2. И это заключение уже точное, да, и учитель знакомится с заключением с таким, и ему нужно как-то работать и с нормой детей, и с детьми, которые имеют заключение. Но вот дети, которые имеют. Заключения, они очень тяжело адаптируются с детьми, которые нормально развиваются. Были такие случаи, когда ребенок просто мог закричать, выбежать из класса. Да? и это, Эти крики можно было услышать и на улице, на прогулке, в режимные моменты. С адаптацией очень проблемно у таких детей, и поэтому, если мы будем говорить об эмоционально-волевой сфере, как об одном из вариантов задержки в психическом развитии, это не вариант, а сам процесс задержки, да, вот, то тогда нужно уточнить, что эмоционально-волевая сфера, она очень сильно влияет на нормы саморегуляции ребенка и на адаптацию ребенка в окружающей среде. Поэтому если эмоционально вливая сфера нарушена, то ребенку очень тяжело, и он должен быть под сопровождением взрослого, постоянным, под постоянным его контролем. Значит, эти дети, у которых есть задержка именно в эмоционально-волевой сфере, имеют очень большое напряжение, постоянно находятся в напряжении, и им это напряжение нужно снимать. А чтобы расслабиться, ему, конечно, нужно сопровождение, сопровождение взрослого. Итак, у этих детей, у которых есть вот такое эмоциональное расстройство, необходимо, то есть этим детям необходимо иметь сенсорную поддержку. Что такое сенсорная поддержка? Во-первых, в настоящее время нужно сказать о том, что дети имеют тактильные недостатки в развитии, Почему? Что такое тактильное ощущение? Это когда ребенок должен потрогать что-то, да? Обязательно. Сейчас у них гаджеты. Гаджеты, они преобладают над тактильными ощущениями. Поэтому у детей настоящее сенсорное голодание. И это очень напрягает эмоционально-волевую сферу. То есть не дает ей прийти в норму и развиваться. То есть еще все больше и больше ухудшается развитие детей. Так что с детьми нужно заниматься спортом, давать больше различных занимательных игр. Настольные это могут быть игры, это могут быть кубики, это могут быть пазлы, то есть работа с мелкой моторикой руки. Дальше низкая работоспособность. Низкая работоспособность – это когда дети на занятиях на своих у них, например, занятие 40 минут идет, да? В первом полугодии у детей по 35 минут идут занятия, а во втором 40 минут. Вот занятия идут 35 минут, и ребенку необходимо по 10-15 минут заниматься, остальное время он находится в состоянии расслабления. То есть, например, идет урок, урок 40 минут или 35, я уже об этом говорила, 10-15 минут идет на работоспособность. Остальное время, куда учителю деть нужно, во-первых, учитываем то, что они индивидуально должны индивидуально должен, под, должны иметь подход. Ну и дальше у них три физкультминутки. Первая физкультминутка, да, она может быть пальчиковой. Еще одна физкультминутка, которая рассчитана на общую моторику, да. И третья физкультминутка может быть связана с малоподвижной какой-то игрой. Если у ребенка быстрая утомляемость это должен увидеть учитель. Он может ему дать индивидуальную карточку, то есть занять его на уроке. Еще раз повторюсь, что на занятия работоспособность ребенка рассчитана на 15 минут, самое большое. Особенно, если это первое полугодие. Дальше, что еще хочется сказать. Про игровую мотивацию я говорила, что дети в сюжетно-ролевые игры играют вместе э, со взрослыми, потому что сами они управлять игрой не могут одни, их нужно направлять, их нужно э, вместе садиться с ними и играть. Не только взрослым, да, может быть несколько человек. То есть э, сопровождение взрослого. Дальше. У детей э, э, еще нарушены темпы нервно-психического процесса. Нарушены темпы нервно-психического процесса. Что это такое? Ну, во-первых, если быть э, э, точнее, что обращаются родители к врачу, к нейропсихологу, к неврологу до трех лет. Если это они не делают самостоятельно, может быть, они сами какие-то под своими наблюдениями видят у ребенка отклонение, то по рекомендации педиатра они отправляются к неврологу. Невролог рассматривает, осматривает ребенка да, и если у ребенка какая-то есть выраженная недостаточность в центральной нервной системе, то тогда он какое-то выносит заключение. Это уже делает врач-специалист. Дальше. К чему это может привести? Ну, во-первых, отразиться на развитии речи. У ребенка это в первую очередь. Почему потом появляются различные Общее недоразвитие речи, или ребенок вообще не заговаривает, а заговаривает только к 8 годам. Вот это поражение, повреждение центральной нервной системы. Дальше. Причины. Какие могут быть причины, по которым у ребенка идут отклонения, то есть задержка происходит? Это... Я буду перечислять, подсматривать наследственность. То есть если составлять генетический фон, да, он если нарушен, то тогда выявляется, что у ребенка есть задержка. Задержка может быть во внимании, в речи, тоже наследственно передается. Дальше, социальные факторы. Социальный фактор – это педагогическая запущенность. Педагогическая запущенность может быть в раннем возрасте. Если мать и ребенок были не вместе, то это отражается на развитии ребенка. Если эмоциональный контакт с ребенком потерян уже в более старшем возрасте, то это тоже на развитие ребенка отражается. Так, дальше неблагоприятное течение беременности и роды. родов, значит хроническое заболевание матери. Это если у него краснух, у нее была краснуха, гриб, температура поднялась, уже какие-то идут отклонения или заболевания у ребенка. Дальше токсикозы. То есть токсикозы не в первой половине беременности, а во второй половине беременности тоже отражаются на том, как развивается дальше ребенок. Таксопламоз – это паразитарное заболевание человека, то есть у человека, у которого есть какие-то микроорганизмы, которые поражают его изнутри. Дальше, несовместимость крови матери и младенца. То есть это тоже влияет на ребенка, на его развитие. До встречи!